Двое погибли. Один находится в больнице. Таков страшный, ток аварии, которая произошла ночью на улице 9 мая. По данным дорожной полиции, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В результате один из пассажиров уже по данным свидетелей погиб на месте, чуть позже скончался и водитель. Еще один пассажир сейчас находится в больнице. На кадрах видно, что разбитый автомобиль использовался как такси. В то же время в диспетчерской службе заявили, что водитель был не на линии и ехал по своим делам. Пассажиры якобы были его знакомыми. Очевидцы ДТП говорят, что машину унесло с дороги из-за глубокой колеи в асфальте. В ГИБДД эту информацию не подтверждают, но проводят. Дится расследование. И эту тему мы сегодня продолжим обсуждать с нашими гостями в студии. Кто следит за безопасностью пассажиров такси? Как убедиться в том, что автомобиль исправен? И могла ли колея на дороге привести к, такому, к тому, что машину так сильно занесло? В студии сегодня находится генеральный директор одной из красноярских фирм такси Александр Сысойков и представитель Федерации автовладельцев по краю Егор Фролов. Здравствуйте, Александр. Это не первое ДТП с такси за последнее время. Существуют ли какие-то... Это, ну, что ли, дополнительное требование к водителям такси с точки зрения безопасности? Конечно, существует целый ряд требований прописан в законах Российской Федерации. Но ну, весь вопрос в том, о каких такси мы говорим, либо о таксопарках, либо о так называемых диспетчерских службах, как в данном случае. Если говорить о таксопарках, mm -hmm. то существует целый ряд требований, при условии соблюдения которых получается лицензия на осуществление этого вида деятельности. Здесь и повышенные требования к техническому состоянию транспорта, это обязательно прохождение технического осмотра раз в полгода, это и существенные требования к персоналу компании, стаж вождения, прохождение обязательного медицинского осмотра ежегодного плюс обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, ну и так далее. То есть перечень достаточно широкий. Это если мы говорим о настоящих таксопарках, которые владеют собственным транспортом, штатными uh -huh. водителями uh -huh. и разрешениями на перевозку. Uh -huh. Но это действительно исполняется, все, что вы перечисляете, потому что это ведь должно исполняться, но так ли это в реальности бывает? Таксистом же ведь может стать ну, практически каждый человек, у кого есть права. Еще, еще раз повторюсь, необходимо различать таксопарк и такси, работающие в официальном таксопарке, и те водители, которые устраиваются в на диспетчерскую службу. диспетчерскую службу. По сути, они заключают с, ним, с этой службой контракт на информационное обслуживание, устанавливают программу в свой смартфон, и на этом непосредственный контакт человека с этой компанией заканчивается. Mm -hmm. Он в любой момент выходит на работу, он по желанию mm -hmm. принимает либо не принимает заказы, которые компания публикует в этом мобильном приложении. Ну и, соответственно, получается, говорит... все ответственности в этом случае лежит только на водителе. Фирма? Не да, хочет. конечно. Mm -hmm. Спасибо. У меня вопрос к Егору. Дорожная полиция должна сейчас выяснить, в чем причина. Все-таки состояние машины или дорожного полотна. Вот Вы как главный специалист по всем дорожным ямам в Красноярске. Скажите, у нас есть такие участки, которые могут привести ну, вот к ДТП такого что ли, масштаба? Ну, я бы хотел бы сразу заострить внимание на этот именно участок. Mm -hmm. И когда сотрудники ГИБДД не подтвердили тот факт, что могла послужить данной аварии и колейность, которая там образовалась, но, ну, скорее всего, сотрудники ГИБДД не до конца оценили ситуацию, потому что я действительно там проезжал и проезжал три раза по этому участку. И вот на одном из мест, как раз напротив автобусной остановки, я, перестраиваясь со второй полосы на третью, обнаружил, что там очень прям большая колейность, и действительно, если перестраиваться, происходит большой криен автомобиля и при условии я записал видеоролик выложил его в youtube мне даже сама программа youtube подтвердила что видео нестабильно можем ну можем ли мы его отредактировать угу. то есть мы подтвердили тот факт не то что это глазами не то что почувствовали сами это подтвердил и то есть грубо говоря компьютер Техника, который потешка. да определяет угу. что действительно видео нестабильно и его можно отредактировать угу. и скорее всего сотрудникам полиции и следственному комитету все-таки стоит заострить внимание и на дорожное покрытие, еще раз провести обследование, узнать именно точку, откуда произошел занос. Ведь там на видео, конечно, можно определить и то, что водитель, скорее всего, уходил от столкновения, резко повернул руль, и его понесло в сторону, да, в соответствии... но uh -huh. могло и послужить как раз два случая, и человек засмотрелся, да, уходило от столкновения, uh -huh. Uh -huh. и э, на колее его, естественно, кидануло в сторону, а может быть, случай как раз того, что ну, водитель просто не справился с управлением, да, увидев опасность, резко повернул руль, естественно, его понесло, uh -huh. причем там на видео, даже видно, если мы сравним э, случай на Зените, то это как раз не тот случай, когда водитель летит с большой скоростью там, ну реально видно там километров 70-80 ехал, ну и плюс информация диспетчерских служб, которая обслуживала данное такси, подтверждает, что по системам ГЛОНАСС было передано там в районе 75-80 километров в час автомобиль ехал. Угу. Спасибо, Егор. Мы продолжим выпуск. Говорили мы сейчас о страшном ДТП с автомобилем такси, которое произошло сегодня ночью. Два человека погибли, один находится в больнице.